Друзья, всем привет! На обзоре сегодня будет проект Pantem Network. Они себя ассоциируют как платформа для DM, который поддерживает сам Facebook. Посмотрим, так это или не так. В любом случае, разберем... Проект Разберем их метрики, так как они заявили на участие в на Кусама и Палкодот, потому что они, ну, естественно, построены в системе Палкодот. Ну и наша задача определить, стоит ли заносить сюда свои КСМ и сможем ли мы оттуда вытянуть э, прибыль, которая бы нас устроила, чтобы такие действия совершать и проголосовать в пользу данного проекта. Кому это интересно, присаживаемся, поехали. Итак, как всегда, сайт Parachains Info. Здесь вся информация о движухе на парачейнах. И что здесь? Кусама, видите, начался у нас четвертый батч, где будут объявлены очередные 5 победителей. Пока только 5 участников. Вот только 27 ноября все это дело началось. Но Subsocial, как мы видим, который начал принимать заранее в краудлон, уже набрал 64 тысячи ксм, а планка у него 100 тысяч. Я в Телеграм-канал давал э, естественную информацию об этом проекте. Проект очень хороший. И если вы подписаны, обязательно это сделайте. То вы одни из первых, естественно, уже занесли сюда КСМ, получили бонусы. Ну и кто даже смотрит сейчас, я думаю, вы тоже успеете занести в этот проект. Потому что мы разбирали метрику. Я снимал видео обязательно. вот Посмотрите его. Очень все хорошо с токиномикой и с выхлопом должно получиться тоже все хорошо. Я надеюсь, что с этого проекта SubSocial мы вообще на самом старте можем оббить даже вложенные свои ксм которые нам потом вернутся. Ну да ладно, то про SubSocial, да, ссылка под видео на регистрацию этого проекта тоже я оставлю в описании, ну и также ссылочка на видео обзор поэтому изучайте, а мы переходим к FONTEM Nox. Что они здесь предлагают? Как я уже сказал, это проект, который позиционирует себя э, платформой для DM, да, которого есть, э, ну, насколько там серьезно, еще, я знаю, это все официально, ну, как бы не работает, но есть определенные наработки с Facebook. DM это, как мы знаем, раньше называлось Libra, это действительно проект, который э, создан как платежная система, и у него задача именно на блокчейне, да, предназначение чтобы они мгновенно могли обеспечивать недорогое движение денег да, вот на том же самом Фейсбуке и поддерживать такие валюты, как USD, GBR, там, евро и все остальное. И в марте года было подтверждено, что да, компания Facebook планирует запустить Стабилкоин, поддерживаем несколькими валютами, как часть полноценной платежной сети, чтобы миллиарды пользователей, естественно, в этой же сети могли совершать онлайн-покупки, и переводить деньги между собой. Все это начиналось как на блокчейн там Libra, да, управлялась Libra Association. И в итоге все это переименовалось, был ребрендинг 16 апреля 2020 года. 26 мая, вот видите, 20 года уже дочерняя компания Facebook, занимается кошельком Calibra, переименованная в Novi. И 1 декабря 2020 года Libra Association была переименована в DiEM Association. И сеть получила название вот сеть DiEM. Здесь, да, есть какие-то нитки, есть какие-то варианты. Если все там получится и пропустит та же сек, то может действительно вот эта идея там с Фейсбуком и будут сотрудничать, работать. Но вот по Panten Network стопроцентных каких-то подтверждений, да, что они там сотрудничают или еще чего-то, скорее всего, это просто они хотят, да, сделать такую технологию и провести вот в экосистему полкодотку сама вот эту всю движуху, потому что, ну, реально... Пользователей фейсбука мы знаем очень много и подключить сюда вот эту метавселенную, как они планируют. Как идея имеет право на жизнь, но воплотиться она в жизнь или нет, посмотрим. На борту они пишут, у них хорошие есть топовые, кстати, фонды. Механизм Capital есть Аламейда есть Аваланч. Также они грант получили, даже от Web3 Foundation один. Ну и здесь вот они пишут, что как раз они хотят стать проводником вот этой GM, да, и 2,8 миллиарда человек, которые активно используют Facebook, вот именно сюда, в экосистему Палка Дот и Кусама. Здесь тоже Палка двух концах, GM еще может не запуститься, да, на Facebook официально, и тоже это может стать проблемой, и проекту потом придется выкручиваться, перестраиваться как-то и предлагать уже другие какие-то свои решения и задачи в экосистеме Polkadot на основе своей платформы и идей, которые они могут предоставить. Я надеюсь, у них есть такие идеи на план Б, потому что если там всякий регулятор запретит, например, использовать вот эту всю историю на Facebook, где, ну хотя, скорее всего, должно это все пропуститься, там тоже я смотрел, где и инвестора и фонды, и, в общем, все серьезно там завязано. Я думаю, все-таки должно это все получиться. Ну и будем наблюдать, насколько это получится проекте проекта Pantem, да, стать проведником вот этой всей движухи. Поэтому для меня проект такой неоднозначный 50 на 50. То есть я готов, в принципе, скорее всего, проинвестировать, чем нет, потому что э, определенно выделить там 0,5 или 1 КСМ я выделю для этого проекта. Потому что если все у них получится, у них достаточно хорошее вознаграждение. И вот сейчас почему давайте обсудим с вами. Смотрите, они предлагают за одну КСМ 67,5 монет NOX. Я уже давал информацию, опять же, в телеграм-канале, если вы там в нем присутствуете, вы уже давно зарегистрировались. Вы, если попадете в их white-list, сейчас, пока он открыт, еще краудлон не начался, то вы дополнительно заработаете плюс 30 монет к тем, которые вы получите, когда будете заносить свой CSM. Плюс 10% вы получите, если в течение первых трех дней, когда откроется краудлон, внесете тоже в пользу от данного проекта. Естественно, я буду следить, телеграм-канал будет давать информацию. Ну и по реферальной ссылке, если пройдете, я оставлю тоже под видео в описании. То есть это win-win, 5% бонусов получу я и 5% дополнительно получите бонусов вин. То есть вот если вы перейдете по ссылке, буду вам тоже благодарен. И вот здесь калькулятор. Смотрите, как он считает. Видите, 1 ксм 67,56 монет. Но если мы подключаем вот этот бонус, сейчас white лист пройдем, сразу становится 87,8 плюс 10 первые три дня заносим, 94 плюс по рефералке. 5% мы получаем с вами 100 токенов. Даже если вы не успеете на white list, а в первые 3 дня у вас будет вот так, 78 токенов. Но чтобы успеть, переходите и регистрируйтесь обязательно. Даже если вы проект этот не будете лочить, то есть ничего страшного. Просто если вы потом надумаетесь, то естественно лучше вот нажать Enter, зарегистрироваться в white list, чтобы вы уже имели право на дополнительное вознаграждение. Здесь вбиваете обязательно свой МР. Там нажмете старт, нажимаете согласен, согласен. Нажмете далее и выбираете кошелек с Polkadot.js, там, Кусама, через который вы будете заносить в этот краудлон, если надумаетесь. И обязательно, чтобы бонусы эти забрать, вы должны именно с этого кошелька, в котором вайтлист пройдете, заносить им КСМ. Вот так вы подключитесь, вам нужно будет ввести пароль. Как создать кошелек, может кто не знает, я видео опять же оставлю по, по ссылке в видеоописании. Да. Обязательно внимательно изучите, там нет ничего сложного, потому что в парочейных обязательно нужно участвовать именно с этого кошелька официального, их полка. Dot .js. И теперь давайте посмотрим метрики и приблизительно поймем, какая цена может быть на выходе данного проекта и выгодно ли нам получить свои там КСМ. Напоминаю, что минимальный взнос 0.1 КСМ, ну а максимальный сколько хотите. Здесь еще нет, какую крышку они собирают, но это несложно почитать. Вы 15 миллионов, которые они выделяют на краудлон, 15% от всей миссии у них будет 100 миллионов, что не так много, это хорошо. Просто 15 миллионов делим на 67,5 вознаграждения, мы получим 222 тысячи Кусама. Крышка очень большая и они ее ну, я более чем уверен, не соберут. Последний раз такое удавалось. Вот BitCountry 200 тысяч. Да, там, в первых аукционах, когда хайп вообще жесткий был. Вот Базили, Килд, Каламари, Хайко, Кицуги. Да, вопросов нет. Сейчас уже собирают аукционы поменьше. Видите, 115, 54, 47 тысяч. Вот. Да, другое дело, Собсошал, он 100 тысяч соберет. Без вопросов, проект топовый. И 222 тысячи он не соберет. А если выиграть, давайте... Вот даже если он половину 100 тысяч соберет, хотя я тоже сомневаюсь в этом. Мы видели, когда мы пройдем white-list, мы получаем около 100 монет. Если они собирают не 220 тысяч, да, а собирают, к примеру, в 4 раза меньше, где-то 1050, то вы получите не 100 токенов, а практически 400. Понимаете, да? Но давайте сейчас посчитаем самый хуже вариант. Они соберут 110 тысяч, в чем я вообще сомневаюсь, если честно. Допустим, они собрали 110 тысяч, и мы получим наград, естественно, вдвое больше. Это будет у нас где-то 200 монет. Так вот, 20% этих монет они сразу нам дадут при запуске сети, 80% они будут выдавать в течение года. КСМ наша лочится тоже на год, и потом абсолютно бесплатно она возвращается, и мы уже дальше участвуем либо в либо продаем ее. В общем, делаем все, что хотим. И вот еще, почему не все однозначно, вот э, есть у них... Э, где тут я видел, да, распределение размещения токенов. В принципе, здесь все понятно, но мне не удалось как бы графика распределения токи, токенов увидеть, да, где ранние инвесторы, приват инвесторы, где сколько они там инвестировали и какой у них будет разлог. Но, допустим, обычно вот то, что в первый месяц просто запуска ТНГ, ну, не больше, не должно быть токенов больше, в принципе, 15 миллионов, это точно. Ну, пусть, пускай даже 20 миллионов токенов будет в рынке изначально. То, допустим, даже при таких маленьких объемах капитализации, там, миллионов, пускай 70, да, а если там повезет до сотни, тоже беру там по минималке, да, то цена токена будет колебаться в районе, там, от 5, там, 7 и до 10 долларов первый месяц а у нас будет с вами около 200 монет и допустим цена пусть пускай в среднем где-то 7 долларов изначально будет и это если мы умножим то где-то 1400 долларов и с 1400 долларов 20 процентов нам сразу токенов отдадут цена кусами сейчас в районе 300 360, -360 долларов позволяет нам надеяться на то что в первый месяц естественно что рынок еще более-менее будет адекватный бычий не очень сильно все будет ломиться, то может даже быть такое, что этот проект тоже даст выхлоп и в первый месяц мы сможем даже отбить свою Кусаму. Судя по их метрикам, если они, естественно, не соберут все сайз, и это все я посчитал естественно тоже по минимальным значениям. И дальше мы чисто будем получать профит в виде начисления их токенов линейно в течение года. И плюс еще ксм нам вернется в конце. Но для этого проекту надо реализоваться. Для этого Проекту нужно не собрать 220 тысяч сам, но я думаю, не соберут даже 100 тысяч. Поэтому мы токенов получим больше, ну и естественно выйти хотя бы с капой около 70 миллионов. И в рынке, если токенов будет не больше 20 миллионов в первый месяц, то я думаю, свои вложения даже в долларом эквиваленте мы можем сразу отбить и получать в конце халявные монеты. Вот такой проект неоднозначный. Есть какие-то определенные риски, но если проект даже не пройдет и если он покажется кому-то неинтересным, то в любом случае те КСМ, которые мы там заочим, если проект не проходит через 5 недель, нам наши КСМ соответственно вернутся на счет то, что сделал Integrity Network. Кто участвовал, вам КСМ уже вернулось, как и мне. И вот за эти КСМ, которые мне вернулись, я буду...